Шарик находится в устойчивом равновесии. При изменении положения шарика он возвращается в первоначальное положение. Если центр тяжести при отклонении тела из положения равновесия поднимается, то равновесие устойчивое. Шарик находится в неустойчивом равновесии. При изменении положения шарика он удаляется от первоначального положения. Если центр тяжести при отклонении тела из положения равновесия опускается, то равновесие неустойчивое. Шарик находится в безразличном равновесии. При изменении положения шарика, он остается в том положении, куда его поставили. Если центр тяжести тела остается на одном уровне при изменении положения, то это равновесие безразличное.